Народного бизнес-колледжа корпорации вам Передаю... Из Китая, города Джунчань. Только что мы вместе с господином Дьяо Пеном провели стратегическое совещание по выпуску нового эликсира «Легенда Феникса». И сейчас я с радостью расскажу вам о нем. Для начала стоит сказать, что эликсир «Легенда Феникса» создан под личным руководством председателя совета директоров господина Юфея специально для профилактики заражения новой коронавирусной инфекцией, которая распространилась по всему миру. Эликсир «Легенда Феникса» является усовершенствованной версией формул эликсира «Феникс», созданной мастером традиционной медицины международного класса, почетным ректором Академии традиционной китайской медицины профессором Тан Юджи. Наш чудесный эликсир создан при помощи современных технологий на основе научного рецепта, в который вошли мицелий кардицепса китайского, мицелий линджи, сянгу, астрогал, Атрактилис, лазурник, боджа и другие ценные компоненты. Продукт регулирует баланс иньян, тонизирует сы, укрепляет тело, улучшает состояние при ревматизме, эффективно укрепляет иммунитет и может использоваться для предупреждения заражения коронавирусом COVID-19. Основными компонентами обновленной формулы эликсира являются кардицепс китайский и линджи, которыми для поддержания и укрепления здоровья пользовались как императоры Древнего Китая и высшие чины императорского двора, так и современные бизнесмены и селебрити. Кардицепс китайский – это единственное средство традиционной китайской медицины, которое одновременно регулирует баланс инь и ян, обладает эффектом тонизации почек и укрепления легких останавливает кровотечение и выводит мокроту. Между прочим, современные медицинские исследования показывают, что кардицепин в составе кардицепса является природным ингибитором РНК-полимераза и обладает высокой биологической активностью. И здесь я хочу привести вам очень интересный пример. Натуральный кардицепин и медицинский препарат ремдисевир обладают очень похожей молекулярной структурой. А всем хорошо известно, что в настоящее время Наиболее распространенным противовирусным препаратом является ремгисевир. Это медицинский препарат, разработанный в США против вируса Эбола. Он ингибирует новый коронавирус и широко используется в западной медицине для лечения пациентов, которые заразились новым коронавирусом. Также линжи является одним из лучших средств для поддержания здоровья и единственным редким лекарственным компонентом, способным проникать в 5 плотных органов. Линджи регулирует циркуляцию ци и крови, гармонизирует инь и ян, равномерно восполняет пять плотных органов, повышает способность организма сопротивляться болезнетворным факторам. В сравнении с другими лекарственными средствами, которые используются для решения одной конкретной задачи, грип линджи является средством отстания дугов, то есть он способен регулировать проблемные состояния в любом из органов. А синергетический эффект полисахаридов кардицепса и линжи, основная функция которых заключается в укреплении всего организма, позволяет повысить иммунитет и достичь динамического баланса энергии инь и ян. Новый эликсир легенда Феникса создан на основе оригинального рецепта эликсира Феникс с добавлением астрогала, атрактилиса лазурника, годжи и других ценных компонентов которые входят в состав классического рецепта «нефритовая ширма от ветра» известного древнекитайского ученого-медика Джуданси. Более 700 лет применения в клинической практике в полной мере доказывает, что астрогал, большой большеголовый и лазурник растопыренный являются ценными лекарственными компонентами с уникальным противоопухолевым эффектом. Быстро повышает иммунитет и сопротивляемость организма. Эти компоненты, подобно нефритовому щиту, защищают наш организм от проникновения вирусов и инфекций. Именно поэтому это очень эффективный рецепт номер один в Китае при лечении пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса. В свою очередь под личным руководством господина Юфея специалисты научно-исследовательского института ФОХОУ. Возродили в новом эликсире «Легенда Феникса» классические рецепты, которые использовались в Древнем Китае при эпидемических заболеваниях и многократно усилили эффективность продукта в укреплении иммунитета и повышении сопротивляемости организма. Ну а теперь давайте подытожим основные функции эликсира «Легенда Феникса». Первое. Укрепление иммунитета и сопротивляемости организма. Второе. Эффективная профилактика простуды и регуляция таких сопутствующих симптомов, как паренгит, вершение в горле и другие. Более того, эликсир эффективно предупреждает заражение коронавирусом. Третье. Эликсир особенно рекомендуется офисным работникам, людям с повышенной утомляемостью, а также людям в предболезненном состоянии для снятия физической усталости и укрепления сопротивляемости организма. Четвертое. Укрепление и тонизация почек у людей среднего и старшего возраста при снижении энергии ян и слабости почек. Пятое. Эликсир легенда Феникса рекомендуется как базовый продукт для замедления процессов старения и продления активного долголетия. Шестая. Регуляция баланса и ян. В дополнение к мощным оздоровительным функциям и профилактике заражения коронавирусом, эликсир имеет коллекционную ценность. Оригинальная упаковка продукта позволит вам познакомиться с традиционной культурой Китая и историей кардицепса. Обратите внимание, что упаковка продукта оформлена в виде книги, в которой коротко отражена история развития компании за 13 лет. Таким образом, эликсир «Легенда Феникса» Рекомендуется в предболезненном состоянии, при снижении иммунитета, повышенной утомляемости. Он предупреждает заражение коронавирусом и может быть использован в качестве вспомогательной терапии для выздоровления. Он рекомендуется при таких базовых хронических заболеваниях, как гипертония, сахарный диабет, головные боли, а также для повышения иммунитета. Помните, друзья! что вирус и человек существуют бок о бок. В дальнейшем будут появляться все новые виды вирусов, которые будут постоянно изменяться и мутировать. Как только вирус попадает в наш организм, наша иммунная система начинает ему противостоять. А продолжительность и результат этой борьбы напрямую зависит от возможностей нашего иммунитета. Поэтому пока еще не разработано специальное средства для эффективной борьбы с коронавирусом. Самое главное для нас – это принимать профилактические меры. На фоне отказа от вредных привычек и максимального соблюдения защитных мер безопасности, наша идеальная стратегия – это укрепление системы иммунитета. Мы рекомендуем вам использовать эликсир «Легенда Феникса» для эффективной защиты организма от вируса и минимизации вероятности заражения. Укрепляйте свой иммунитет для победы над вирусом. Как говорят в Китае, крепкий иммунитет вирусу ответ. Я благодарю вас за внимание и надеюсь, что эта информация была полезной для вас. В завершение своего выступления я хочу еще раз поблагодарить Деда Мороза за визит и поздравить всех вас с наступающим Новым годом. Спасибо, господин Ляо Шусин.